Профессия. Тифло-сурдопереводчик. Тифло-сурдопереводчик – специалист, который помогает гражданам с нарушением зрения и слуха в коммуникациях с окружающим миром, а также в организации их жизнедеятельности и повышении степени их самостоятельности путем двустороннего перевода на жестовый или тактильный жестовый язык. Профессия тифло-сурдопереводчик существует много десятилетий. Всегда были люди, которые помогали и работали со слепоглухими. Быть тифлосурдопереводчиком означает владеть одновременно дактильной азбукой и языком жестов, являться для слепо-глухого человека не просто переводчиком, но еще и гидом-сопровождающим, доброжелательным помощником, а также просто другом. Трудовые функции тифлосурдопереводчика. сопровождение инвалида с нарушениями зрения и слуха к месту назначения и на месте назначения, тифлосурдокомментирование с целью обеспечения информационной доступности окружающей среды. Перевод устной, письменной или жестовой речи в тактильную дактильную азбуку или тактильный жестовый язык на уровне межличностной коммуникации. Синхронный перевод устной или письменной речи на тактильный, контактный, дактильный, жестовый или тактильный жестовый язык с учетом специфики ограничения жизнедеятельности граждан с нарушениями зрения и слуха. Обратный синхронный перевод сообщения гражданина с нарушениями зрения и слуха в устную речь трудовые компетенции, которыми должен обладать тифлосурдопереводчик: сурдопереводчик деятельность по сопровождению и двустороннему переводу на жестовый или тактильный жестовый язык для граждан с одновременным нарушением зрения и слуха, осуществление индивидуального подбора способов коммуникации, наиболее приемлемых для получателя услуги, определение оптимального способа перемещения и передвижения совместно с получателем услуги, планирование оптимального совместного маршрута, Подбор оптимального способа указания получателя услуг на особенности пути следования. Условия труда. Работа по сопровождению людей с ослабленным слухом в организации при перемещении по территории. Обучение в вузах по направлению организации работы с молодежью. Российский государственный социальный университет. МГППУ. Московский городской психолого-педагогический университет. Санкт-Петербургский государственный университет. МГГУ имени Шолохова, Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова, МАТИ – Российский государственный технологический университет имени Циолковского, Московский городской педагогический университет. сопровождающий и тифлосурдопереводчик, это мир для слепоглухого. Он должен ему объяснить, где они идут, как они идут, какое помещение, куда они пришли. Общение осуществляется из рук в руку. Например, вот так. Мы общаемся со слепоглухим, когда идем по дороге, там и так далее, когда сидим на каком-то совещании и прочее, прочее, из рук в руку. Либо они берут нас за руки, мы жестикулируем, они держат нас за руки. И таким образом тактильно воспринимают речь. техно должен э, при разговоре слепоглухого с собеседником, он на спине ему рисует, как реагирует собеседник, ну, может нарисовать там улыбочку или там наоборот и так далее. То есть любое действие, оно обязательно, как вам сказать, ну, между нами озвучивается, а здесь э, обозначается.